Здравствуйте! Меня зовут Людмила. Я хочу выразить свою признательность и благодарность создателям клуба английского языка ⁇ Лидер ⁇ Мне очень нравится заниматься в этом клубе. В этом клубе мне нравится все, начиная от системы. Система продуманная, логичная, очень прозрачная. Все мне нравится. И э, теория, и аудирование. И нравится тренажер когда Диана ведет уроки но ну, это песня она вся такая красивая улыбается четко и ясно произносит звуки прям хочется за ней повторять и повторять и она объяснила нам с самого начала что если мы будем правильно произносить слова мы сможем и слышать что нам говорят а это самое сложное, я так думаю, в английском языке услышать, что нам хотят сказать. Очень нравится тренажер. Очень. Пока три, трижды прокрутятся эти слова в тренажере, то всяко начинаешь их уже запоминать. И очень нравится заучивание. Пока мы пишем, слушаем, на слух слова все это конечно в памяти откладывается и мы хорошо начинаем понимать эти слова очень нравится занятие в парах ну мне я так думаю что в группе работает психолог потому что очень удачно подобранные пары мне очень нравится моя воде наставник веселая очень ответственная и поэтому ее никак не хочется подводить. И каждый раз я стараюсь готовиться к встрече с ней, чтобы у нас э, все вовремя было, чтобы мы вовремя записали домашнюю, э, домашнюю работу, чтобы вовремя отправили ее. И еще мне нравится у Дианы команда. Меня курирует Светлана. Такая умничка. Она э, всегда дает... Комментарии очень доброжелательные, и поэтому, когда я ее читаю э, ответы на мою домашнюю работу, у меня всегда понимается настроение. Она всегда говорит: Good job, Good Job. Good job. Но у меня там вот столько ошибок. Она. Вот если вот это будете говорить вот так, это будет хорошо. А если вот это будете говорить вот так, будет еще лучше. Good job, good job. Такая умница. Спасибо большое! И еще мне. Очень нравится. Продюсерская группа. Вот на... у меня много вопросов технических. И на любые технические вопросы всегда поступают очень компетентные ответы. Ольга Николаевна всегда на связи. Всегда вовремя напомнит о каких-то новых мероприятиях. Всегда даст советы. Ну такие молодцы. Поэтому, когда я буду легко и свободно говорить на английском языке, и у меня будут спрашивать, и где это вы так хорошо научились, я всегда буду рекомендовать только клуб английского языка «Лидер». Спасибо. Большое спасибо.